Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Вячеслав Костенко, вы на канале о трейдинге и инвестициях. Сегодня будем рассматривать незамысловатую стратегию покупку акций компании Apple вместо новенького iPhone. К чему это приведет? Посмотрим на примере прошлых лет, естественно. Ну а прежде чем мы начнем, я бы хотел вас пригласить в свой телеграм-канал. О инвестициях если вы интересуетесь этой темой я думаю что вам будет интересно ссылка на него будет в описании жду вас здесь Итак, компания apple один из лидеров технологического рынка ну и рынка наверное вообще давайте посмотрим сколько она принесла с начала этого года двадцатого года и ее максимум в пике был 79 процентов плюсом и если мы возьмем с самого дна пандемии То это будет больше 160 процентов Чуть-чуть больше 160 процентов Результат, конечно, очень хороший И конкретно вот в этом случае Мы могли бы говорить то, что если бы Мы в начале года 20 купили акции Apple ровно на сумму стоимости айфона, будем ее усреднять и говорить, что это где-то в порядке 1000 долларов, то мы могли бы получить неплохой такой результат в качестве прибавки в 60%. Я здесь подобрал вот благодаря вот такому вот сайту портфолио Visualizer, благодаря этому ресурсу подобрал, просчитал точнее все значения, которые мы могли бы получить при инвестициях в данную компанию с начала года. Почему я сделал именно так, вы скажете, наверное, это будет не совсем правильно, потому что новый телефон, новая модель iPhone, как правило, выходила в сентябре месяце, была ее презентация, в октябре начинались продажи, но давайте будем более реалистичными и поймем то, что в наших широтах допустим еще 5-7 лет назад доступность айфонов начиналась не, реже, чем, не, не раньше, чем с ноября-декабря месяца. Это факт. Поэтому для усреднения этих всех значений я выбрал период непосредственно с начала года. И по этой причине, и, собственно, по другой причине, потому что на данном ресурсе, портфолио визалайзере, к сожалению, нельзя выставить конкретную дату, с которой начинать отсчет. Таким образом, какие результаты у меня получились? Они у вас на экране, вот на эти значения можете не смотреть. То, что они меняются, потому что я <с armpits> сначала... Писал дату таким образом, потом вот таким, потом вообще замор перестал заморачиваться и написал просто цифры лет. Но будем говорить то, что мы покупаем актив, к примеру, с первого числа, 1 января. Не уверен, конечно, что фондовый рынок в это, в это время работает, но пускай будет так. И давайте разбираться, значит что мы получили с 2010 по 2011 год. Грубо говоря, на каждую вложенную 1000 долларов плюс... 53 процента естественно результат неплохой да конечно вы еще один iphone купить не смогли бы но благодаря сложному проценту через два года это точно бы свершилось. дальше данные все у вас на экранах в принципе здесь каждый обсуждать нету смысла единственное то что Можем сделать вывод, то что в 20% за прошедшее десятилетие, которое, из которого была сделана выборка всего лишь 20%, мы получили отрицательный результат. И то он был достаточно минимальный, я бы сказал. На каждую вложенную тысячу долларов вы бы получили в 2016 году потерю в 3% и в 2019 году потерю 5 процентов, что достаточно несущественно. Ну и интересный результат, то что если бы в 2010 году вы купили все-таки акции Apple на ту же 1000 долларов и все эти 10 лет их держали, не докупая, не продавая, то в результате в 2020 году вы бы смогли получить вот такую вот интересную цифру 18339 долларов на вашем счету. Естественно, в этих показателях не учтены комиссии брокеров, не учтены налоги, которые бы вы заплатили с них в Америке и на данный момент еще и в Украине. Конечно же, бы сумма была меньше. Но как вариант инвестиций я считаю имеет место быть. Тем более, что купив новый iPhone, вы сто потеряете на нем определенную сумму денег по истечению какого-то времени. Естественно, я не беру в учет удовольствие от владения этим гаджетом и, возможно, он приносит вам деньги, если вы благодаря ему зарабатываете, к примеру, вы видеограф, фотограф или блогер. Ну а если нет, то в конечном итоге вы, конечно же, потеряете на этой вещи, хотя это достаточно ликвидный товар на вторичном рынке. Подобная стратегия, естественно, более-менее применима ко всем товаром которые продает apple потому что они все достаточно ликвидны на вторичном рынке и то же самое можно сказать про macbook про ipad и так далее единственное что наверное покупка macbook более оправдана так как он является компьютером а значит имеет большие возможности и в случае каких-либо обстоятельств вашей жизни вы сможете его использовать для основного или дополнительного заработка и пожалуй это будет более приоритетная покупка хотя Разница в стоимости с айфона не такая уж большая. Вот такое видео сегодня получилось, друзья. Было бы интересно послушать ваше мнение относительно этой мысли, относительно инвестиций в акции предприятия, вместо того, чтобы пользоваться их товарами. Напишите, что вы об этом думаете. Если видео было полезно, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И на этом у меня все. С вами был Вячеслав Костенко. До новых встреч. Пока.